Бердичев, с первых дней начала употреблять и асокио заварной чай, и мне уже с первых дней были результаты. Я начала худеть и терять объемы что очень значительно улучшился сон, появились очень много сил и энергии, и я, мне 57 лет и уже работать как бы и не очень-то хочется, но после употребления чая очень все поменялось, я начала работать и не утомлялась, и пешком начала ходить, мне это нравилось. И что интересно, у нас родовое такое пристрастие к сладкому. Мы никто не можем победить это пристрастие. Полностью, ну, в зависимости от этого. И вот что интересно, после приема чая я отказалась от сладкого. Сахар я только стемию употребляю. Ну, бывает там иногда, но такой тяги нет. И поменялось мышление относительно некоторых продуктов. Начала и зарядку делать. Я поняла, что этот чай не только меня изменяет ну, на физическом уровне, но и на психологическом уровне. И в итоге было 9 килограмм, 9-8. Вот этот килограмм, он очень один балансирует, но в основном, даже когда я не пила чай, вес у меня не возвращался. Но я пила и заварной...